привет! Здравейте на всички. Слава Богу за такую чудесную группу прославления. Слава на Богу за такую чудесную группу нахваления. Их становится все больше и больше. И, Когда пришло время для прославления, хоп, ползала встала, вышла и, на сцену. Да леню, то вот Они как грибы разрастаются. Чуть-чуть полить стоит, и их становится все больше и больше. Это тут, больше грибы и и, гиполей, и те, Слава ногу. Богу за... Знаете, вот... Тему, которую я вам сегодня подготовил. Тема такой, она мне пришло еще пару недель назад. Пучих я приди Я вот все размышлял в свободное время об свободное этом. время Ирхутазе, тема. И чаще всего во время прогулки с собакой или перед сном мне приходили какие-то мысли и откровения. Или приди ляганые, меня как вы не Я сразу доставал телефон за заметки. В, в и записывал и тема сегодняшней проповеди и это, тема но, наверное, это проповедь. бери иисуса всегда с собой Иисус со себе си. Uh, я уверовал около четырех с половиной лет назад Поверил, пройти четыре И принял водное винаг. крещение заключил завет с богом и и знаете, вот я тогда смотрел на служителей, на пасторей, на проповедников. Какого глядок проповедницы? Думаю, как так вы получаете вот слово от Бога? И сочудих, как ты получаешь слово тут Бог? И все так четко складывается, все так по-умному. И при этом еще умудряются, и как-то юмор сюда включить. И так свободно себя чувствуют. И, и думал, а как вы понимаете, что это от Бога? Что это не просто вот, там, мысли, мудрые, умные, а мудрый, голова, ну я смотрел за ними и по жизни они как-то все так легко, не то что легко, но они так проблемы, трудности выкручиваются так умно. И глядя им, от им от проблемы и трудности, не как саупи... у Что мы там что-то там чинили машину? Или строили церковь, строих это еще мы, в Молдове. Того, что в Молдова, -ми и тут вот что-то не получается, и ты сидишь, думаешь, как это сделать. Не получало, сидишь, мыслишь, как и тут человек подходит такой. О, вот сделай, давай сделаем так-то, так-то. И такая. И получается. Получало. И ты думаешь, ничего себе ты умный. Мыслишь, как, как ты так догадался? Как и уже начинаешь думать блин а может это я тупой хотя я тогда еще думал блин я всегда всю жизнь себя считал очень умным эрудированным и тогда человеком но мне такие гениальные мысли не приходили вот в таких ситуациях и для меня это оставалось загадкой около двух лет и за две годы это было еще гадненка замен тайна да, моего пребывания в церкви. А куда ты пребывала? В церкви, да? И пока я не, догна... не загнал себя в очень тяжелые такие жизненные ситуации. И туда с... с... с... не в карах в себе, в трудной ситуации в жизни. И тогда до меня дошло. И туда-то разбрах. Что вот они получают ответы, у них все так решается. Ты получала то отговоры, все решала при тех. Только потому, что они всегда и везде берут Иисуса с собой. Само за что ты Иисуса я понял, что этот ответ есть в Библии. И, и давайте откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу, 3-4 стих. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. «Прибудьте во мне, и я вас».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 Не просто вот где-то вот так рядом. Не просто Потому что да, он всегда рядом с нами. Да, то иногда нас. Но как часто мы берем его с собой? В какие-то бытовые, ежедневные, естественные дела. В, ежедневные в обычную бурши. прогулку. В расходка. На поездку наши шашлыки с друзьями. На пикник с в какое-то путешествие. Как путешествие. Не оставляем его в церкви. И в или в тайной комнате, или в, или в молитвах за какие-то нужды. нужды. А именно берем его постоянно, собой. А именно мы постоянно с собой. Не говорим в воскресенье, когда приходим в церковь. «Бог привет!» Я тут. А потом, когда все заканчивается, все. И Чао, до следующего Чао. воскресенья. До следующего Или неделя. увидимся в моей тайной комнате. Или, Или когда у меня будут проблемы, я тогда... Тебя когда ты имам проблемы, гава, что это Нет, Бог хочет всегда быть рядом. Бог вас Он хочет радоваться вас... не только какими-то успехами в служении. не Иск... в успехи В какие-то масштабных успехов по жизни. В но и в мелких делах. Но и в Например. Ура, я пожарил наконец-таки яичницу без Ура. скорлупы. А много яйца научи. Что она не подгорела. Не подгорела. Она съедобна. Нет. И бог как отец радуется. Молодец И сын, бог, молодец дочь. Или же вот сестра обычно. Блин, какие сестры, классные ты, ноготочки я сделала. Вот, на ух, как красота. Как И бог радуется, бог, дочь, И я бог, тоже радуюсь за это за Или же вот, вот у братьев обычно, что Или нашел братья. магазин с автозавчастями супер дешевыми На и супер качественными. магазин авто, авто, авто и там. Бог хочет радоваться вместе с нами и таким же мелочам. И за И также хочет утешать нас. И, все, что и не только что испытаниях или большой, большом в большом горе. И Но и в мелких неудачах. Но и в неуспехи. Вот, например, я поставил все носки стираться. Чурапи, да перет, а потом пары не могу найти. А после не могу двойка вот. Когда был холостым. И вот, казалось бы, вот я такой иногда думаю. Вот Ной. И маной. В ковчеге, у него в, было каждой в... тварь по паре. Там, в коробе, за всех. И всех после потока. Они не потоп... потерялись, они вместе выбрались. Ты не сгубили, а, а у меня со стиралкой так не получается. А, И вот в таких огорчениях бы хочет быть рядом. И в такива... Или же, когда сестры негодуют, что муж разбросал по всей квартире носки. Мужем и да, или же вот тоже вот к ноготочкам. Вот вы записались к мастеру, вот, и, которому очень тяжело за записаться, мастера, сделали, трудно, да и их. на второй день их сломали. Печалька, печалька. И на второй день вот в такой печали Бог тоже и хочет быть рядом печаль... и утешать вас. И вот. Казалось бы, это мелочи. И Но в таком вот взаимоотношении проявляется и Искренняя любовь. Ну, в таке взаимоотношения сопровявляла истинская любовь. Вот, чтобы вы понимали, вот те, у кого есть дети, поймут. Те, зыкуйте, мадельца, те у кого их еще пока нет, представьте. Те, у кого их еще пока нет, представьте себе. Вот представьте, ребенок подбегает к вам с просто ошарашенными такими глазами блестят. Представляете, для при вас с огромной искрящей очей. И говорят, мама, папа, смотрите, что маму сделал вот... «Мой пупок какой клубочек сделал!» «Видишь, как вид общинца имам в попасе. И вам это смешно, вам это кажется <решит> нелепым каким-то, но это вас радует, но это вас радует. умиляет. Вот так же и Бог, и вот, казалось бы, эти мелочи для него, это какие-то глупости для него, но его это тоже очень радует, что мы даже в таких Мож мелочах его всегда что берем со глупости, с собой. За Бог, можно что глупости, но... Это вот такие особенные, особенные взаимоотношения с Богом. Взаимоотношения со с Бог. Что он присутствует... Всегда и везде в твоей жизни. Что он не просто стоит где-то рядом, а именно он в тебе. 24 на 7. И при таких взаимоотношениях дьявол будет содрогаться от этого. И при таких взаимоотношениях дьявола будет бояться. И... И он не, не сможет ничего никак навредить. И да навреди. Даже если будет пытаться, он будет всячески пытаться разрушить это То взаимоотношение. По значению, что да разрушить отношения, которые Но когда с мы его берем с собой, Бог со си, его проказы, его вот какие-то пакости будут никчемными. И эти можно дьявола, первую фотографию подготовить. Чтобы Это будет выглядеть примерно вот так. Такая, примерно. Вот вы вот тот маленький мышонок. Есть малка мишка? А Бог Сынесусом, ну Бог это вот и, и чуть побольше и большой. и а Бог. И все мы помним, что потом было, когда встал большой вот мыш слон. И после вспомним что это эти мишка слон. Вот это застан. металлическое оружие, оно просто увяло. И твое металлоное оружие Все, можно убирать. Может, там, вот так же и нападки дьявола будут казаться вот и маленькому на дьявол... нам казаться чем-то опасным. Вот За что нас? для мышонка это опасно? Наш... Это фарш просто размятки будет. А для этого... Для Бога это просто сделать а вот Бог, так вот. И это превратится в какую-то мягкую плюшевую игрушку. И твое оружие, в -играчка просто. Также и пакости дьявола. И такая зли, зли, дьявол. Он захочет где-то что-то навредить. Той пускай, да навредим. Но когда Бог всегда с вами... Вы эту проблему сможете очень быстро и легко решить. И та же проблема, что можете да решить бырзу леку. Вот вот эти, Лесно. казалось бы, гениальные мысли, они будут приходить. И вот эти гениальные мысли просто идут. Вот просто так. Просто так. И тогда уже кто-то другой будет удивляться и тому, тогава... что ничего себе умение. Некой друг, что соучет два чи вести умен. И какие бы не было испытания. И как виду испытания Даже бы, если в физическом мире они будут казаться больше вас и физические сильнее вас и вас испытания. казаться невозможными на преодоление. Может Можно вторую фотографию подготовить. Это момент. может выглядеть примерно вот так. такая... Но когда Бог 24 на 7 внутри вас, в духовном мире это противостояние сяд. будет выглядеть совершенно наоборот. Два Можно против... третью фотографию. Два это будет выглядеть вот так. Два, где вам вообще не страшны, не сложно противостоять этим атакам. И тогда, когда... Бог всегда с вами. И туда, Бог с вас. Вы всегда остаетесь горячими христианами. Ведь Бог говорит об этом Бог и Давайте откроем откровение. откровение. Моя одна из Твоя, любимейших книг. Одна от Третья глава. глава. 15-17 стих. стих. Знаю твои дела.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 Бог тут говорит о трех состояниях. Бог говорит за три состояния тут. О горячем, за теплом и тепло, холодном. С горячими все понятно. С ясно. Они горят для Бога. Горят за Бог. Они жаждут сделать как можно больше для те Бога. Направят за Бог. Они просто как метеоры. Одно сужение, второе, Одно третье, служение, четвертое, пятое. Я и здесь помогу, пето. я и здесь Дух послужил. Здесь появонгелизируют, тут скажу человеку что о что Богу. Что Они горят, и люди горят, видят это горят, и загораются также. И коротко говоря, ты говоришь, С холодными тоже все понятно. Со студеньем сечко ясно, со что? Они ищут. Те тарсят. Как бы согреться? Как до сих стопляет. Как бы и чем бы заткнуть вот этот холод, вот этот ветер внутри их души? Как вода сложит душа то сезда махнут тази студенина и который да И когда холодный встретится с горячим, когда э, студент встретит то горячим своим вот этим огнем, он его тоже согреет, тоже зажжет. Тогда его со свой огонь. А что не так с теплыми? Какого Теплым уже в принципе ничего не надо. За по принципу, ничего не им требует. Вот. И тут есть что место месту ты говоришь я богат разбогател и ни в чем не имею нужды вам и вот теплым кажется ну у меня по работе все идет хорошо наряд у меня в воскресенье я прихожу на служение ну на молитвенное при Ну, утром там помолюсь обязательно както не как от нужды, а уже больше как традиция, не как какой-то ритуал. А за что просто, как традиция, что и где-то уже служение, церковь уходит на второй план, где-то на первый план, план становится служение, работа. И церковь на план, и работа. Но человек себя оправдывает. Ну, я же хожу в воскресенье в церковь. Я могу кому-то периодически евангелизировать. Чем и это состояние опасно тем, что особенно в нашем современном мире, когда очень много различной информации, человек может запросто после каких-то видео или каких-то статей уйти в какую-то ересь, уйти, в следовать за словами, за спикерами, которые говорят те вещи которые они хотят указывает которые больше так говорят что подходит их комфорту това, койту, харесва, това, указыват, и, а, и обычно вот теплые они боятся потерять свой комфорт обычно, топлые, со загубят свой комфорт а вот горячие они нет им Чаще всего приходится выходить из своей а зоны комфорта. На тех, им, сен, навык, да на комфорт. Настолько сильно, что... Все становится вокруг их зоной комфорта. Только И силу, куда мы, бы только они ни вышли, комфорта, комфорта. им со временем становится везде комфорт. Вот даже в жизни, Три в живота. когда говорят, что человек горячий, вот. че человек горячий. какой горячий парень, например, как ты горячий, понимаешь, Ух, горячий, значит молодец, значит много что умеет, много значит, что знает. Могу, знаем. Может или править. же когда говорят, что человек холодный. И, или, или это че человек означает, скудин. что он черствый, что че он какой-то бесчувственный, бесчувствен, неромантичный. неромантичный. И этого человека можно изменить. И тоже человек его со временем со временем человек может со поменяться, стать более чувственным. Более там, романтичным. По романтичен. А что как, обычно говорят о теплом человеке? Но когда говорят теплый человек, это ну, типа, живой, не холодный. Теплый". Значит, живой. Иначе, живее. И все. И твое. Или когда вот мы говорим, ну, горячий, вот даже звучит горячий. Дорее звучи. Или тёпленький. Вот. Звучит, ну, не очень. Топло звучит не только добре. Вот так и мы, когда 24 на 7 берем се... с собой Иисуса, и ние, когато постоянно взимаме Иисуса с си, этот огонь всегда поддерживается в нас. Този огонь постоянно се поддржа в древо в нас. И когда Иисус всегда с нами, Куда мы находим свое место, находим свое призвание, свое служение. Вы знаете, я когда уверовал, когда пришел в церковь, и смотрел на всех служителей, я восхищался. Я и сейчас восхищаюсь, но тогда мне казалось, что но то, что они делают, это, ну, супер Ну тогда, когда как его правят, вам и изглянешься, что я так не смогу? Что я недостойная этого? Я недостойн. Недостаточно образован. И образован. И мне хватало каких-то вот, ну, таких мелких дел. Где-то что-то помочь там прийти. Ничто туда Помню прекрасно, когда Помня... Саша Шарич подошел ко мне и говорит, «А хочешь за камерой посидеть, поснимать Помня, на телевидении?» Помните, как э, Саша Шарич мне предложила снимать я с камерой? Не... Я такой, «Ты Я скажу: «Ас?» «Предлагаешь настолько ответственное занятие!» Предлагаешь мне Он такой, занимание. «Да, давай!» и Я смотрю, он такой с легкостью так, смотри, вот тут камера, вот здесь вот так увеличивается, здесь то есть вот так. И лекутами объясняла, только с только все с заворотами, что... Тут вот так ракурс берёшь. такой так, можешь... Саня, как ты можешь об этом так спокойно говорить? Я скажу, же... как можешь спокойно договоришь за твое? снимаешь на телевидение. снимаешь за телевизией этого. И первые несколько, там, 3-4 служения и... Саня всегда стоял рядом. И, и, и, служения Саша и у меня аж руки тряслись 3 -3 камеру переворачивать, настолько я переживал. 3 -3. И, и мне тогда казалось, вот это мой ну, пик, вот я вот я в, в операторском служении. В <coughs> смысле, что твое то нечто, ты Но у Бога были другие планы. Но Бог и еще другие планы. Ведь. И Он постих, постепенно, постепенно, потихоньку давал мне новые и новые служения. И постепенно той другие служения, сколько я, я вот тоже не забуду, как, когда предложил э, пастору Андрею помочь ему с э, молодежкой проведением. Предложек на пастор Андрей. Да мне было да супер с супер трудно решиться. трудно что вот пастор Андрей, вот каждую пятницу мы молодежкой собирались у него. И всякая всяка с молодежью при Андрей, Он постоянно так вкусно готовит. Такие темы готовил, для разговоров, темы, а, приводил, И мне как-то пришло такое вот. А может предложить ему помощь? Да, и ми мисло, дали, да помощь. Та, не не нет. Ты и ты ты я думала, не, не. Это ж молодежка, это ж ответственно. Много отговорност. Там готовить. Треба да готовишь. Вкусно. Вкусно. А после а след... такого примера, там Такой уж пример, сложно конкурировать. Много трудно да Темы, может быть, иногда нужно будет готовить. И по некуда, может быть, тема готовить. Что самое сложное для холостяцкой квартиры, это убраться надо, а посуду за, помыть. А, апартамента за <связь> апартамент... Но Бог, поскольку я вот начал тогда уже потихоньку, потихоньку, все чаще, все больше брать его с собой. И куда-то заплачено по честу зима себе себе. Он начал давать уверенности. У него начало получаться готовить. Причем вкусно. И потихоньку потихоньку я в служении углублялся и в служении, то, стал лидером молодежки э, лидер молодежным пастырем пастыр. и слава богу за это я слава очень благодарен, богу за то, я много благодарен что я вижу как бог действительно меня за этот период менял, и вижу, как бог тоже период менял. И иногда мне кажется Ого, а я, я до такого задумался за, Потом за думаю, не-не-не, это все Бог, я просто услышал. Я, бог. просто услышал. я просто услышал. дьявол хочет обмануть нас. Дьявол на Он постоянно будет говорить о том, что мы где-то в чем-то недостойны. Постоянно, постоянно недостойны. Что у нас чего-то нет, в отличие от других. Что... Нам не нужно в это идти. У меня вот так было с тюремным служением. Я вот очень пессимистично к этому относился. И думал, ну, я точно, вот, я точно для этого не готов. Точно никто не будет слушать. И я себя не буду там комфортно чувствовать. Комфортно там. Но стоило только один раз поехать Мы туда. туда там. Я понял, что нет. И что у этих... это, это то место, где я должен быть. Твое место, тряпу, и знаете, вот жалко тут сегодня нету Эдди. Жалко поскольку ему один из заключенных прислал письмо этому письмо с благодарностью за вот то служение которое мы провели служение там и это писал человек у которого пожизненный срок написал человек который там до живот, который уже 11 лет там, 11 там но он с такой любовью с такой благодарностью писал о каждом из нас то есть, гуляма, любовь благодарность, за о девчонках, как за они пели, о Эди. И хоть я и там говорил где-то минуту-две, но даже и вот и меня он упомянул Другие в, в И он, вот что с мне больше всего понравилось, что мне интересное, интересное он многому. сказал, что в нас видно действительно Божье присутствие. Чего в видно, что мы все делали вот искренне, что, что было видно желание. И это не потому, что мы такие все хорошие, а это потому, что через нас действовал Бог. Tvai, через и Его присутствие, и оно его было там. И вот когда Бог с нами, и, Бог с нас, вот эта вся ложь дьявола про то, что мы недостойны, и Чисмен она не будет работать. <таспорядок> вот это взаимоотношение с Богом, Бог? Она будет нас вот накрывать всячески. И понимание и ощущение Бога будет только расти. И на Бог что на и мы будем внутри сами меняться. И будут, иногда ты будешь смотреть на некоторые вещи. И будешь удивляться о том, что почему я раньше этого не делал. Или почему я раньше там, поступал так. Или вспоминать ситуации, которые сейчас ты такой, «О, блин, тогда можно было бы сделать так-то, так-то, так-то». Или некой ситуации, что вспомнишь, что бы бы И это все потому, что тогда Бога в нашей жизни было меньше, чем сейчас. И никогда не поздно брать, начать брать Бога всегда с собой. И не коснул, да, започни, да дозимать Бог с просто, постоянно, 24 на 7. Будь то просто прогулка. Расходка, будь то просто сон просто когда спишь он всегда будет с нами и вот очень прикольное время когда вот бог с нами во сне потому что он во снах даже просто... когда никак... не говорит не предупреждает о чем-то а просто провождение времени вместе просто когда как Время за Он будет вам показывать картинки, то, показываю картинки, такие, которые приятны вам. Такие вы, то что за вас. Вот у меня раньше было одни картинки, одно вот... Дни картинки. Сейчас мне Бог все чаще и чаще показывает сны, где я играю со своей будущей дочерью. И ты просыпаешься. Уже в, в хорошем настроении. В и понимаешь, что это вот был сон, время, проведенное тоже с Богом. Вот Лёха недавно свой сон рассказал, и вот и в нём он также скором. проводил время с Богом. То есть, все, что там время и тоже по-своему, потому как все, приятно ему. Начин, как и, приятно и это ощущение очень такое приятное. Твоя приятно Просто провождение с Богом во сне, потому что там у тебя свои картинки, свои, а не вот этот да вот мир который. Время, сбоку в санеси, и там у меня свои картинки. Или когда ты идешь, ты вкрутишь какие-то мысли, вот что-то спрашиваешь у глаза, Бога, что если Бог. еще в, в, там с наушниками играет музыка прославления, это настолько зачастую касается. Поня... Часто Вот лично меня. Лично мен, что вот я могу иногда идти по улице. Вот. Да по улице там? И просто вот какая-то настолько большая радость, настолько большое успокоение, и, что как-то слезы идут сами собой. Не от, от горя, не а от просто от какой-то чрезмерной радости. А вот гуляма радост. И когда вот мы берем Бога везде с собой, и, то и в наших на делах становится чуть проще решить какие-то проблемы. Но тут самое главное понимать, надо что-то делать, не просто не вот на стол, не и просто сядь мячаками, Господь, решай, чипо, я тебя взял с собой, работай. Нет, надо что-то делать. И также и в служение и все служение. прикладывается. Се и ты знаешь, кому как проевангелизировать. Знаешь, как на Кому стоит чуть более настырно, более агрессивно? Кому нужно не передавить? Кой Потому что у каждого человека свой характер, свое восприятие и свои методы доверия. И тут не получается шаблонно расставить на всех, и служение, и евангелизацию. В, в служении потому что у каждого свои вопросы свои нужды свои проблемы и когда бог с вами Всегда, бог вы ноги, то вы прям чувствуете кому что надо сказать вот на братья особенно которые снижена когда вы ухаживаете за кем-то Бог вам говорит, как и что нужно говорить. Как и что нужно ухаживать. Я вот очень для меня было показательно, когда я за ней ухаживала. А а, что мне Бог действительно показывал некоторые вещи и говорил некоторые слова. И что вещи, слова, которые очень сильно касались ее сердца. И я вот не, не забуду никогда вот момент один. один момент. Вот был выходной, суббота, я приходил на игры. И я вот иду, и мне приходит купи Рафаэлок. И... Я иду, покупаю Рафаелок. Прихожу. Бомбони, Рафаэл, и говорю, бом... Аня, это тебе. Она как ты догадался, я и только че, что каза... умолилась и хотела Рафаелки. Она лежала, отдыхала думала, вот бы кто-то купил сейчас Рафаелки. Я говорю, ну, Бог услышал твои молитвы. Я сказал, Поэтому вот я и купил. И это так везде, во всех аспектах. У меня очень много в вот, взаимоотношениях с родителями также улучшились, когда все, вот, от я начал брать Бог, что они подобрели. были очень плохими. И я вот чувствую момент, когда нужно позвонить. Что сказать? И родители прям вот наполняются и также этой любовью, этим Божьим все, присутствием. И, Божьей, и они меняются. И Потому что когда меняемся мы... Что -то -то меняется мир и вокруг нас. Около нас. И когда вот Бог действительно в нас, -то, Бог и в нас. то мы постепенно-постепенно перестаем уже скрывать или умалчивать, что мы христиане. И перестаем бояться этого мира. Потому что вот вспомните вот первую любовь в Боге, которая была. Вот. Как вы горели, как вы всем хотели рассказать. О том, что есть Бог, и о том, какие чудеса Он творит. И часто бывает, вот у меня лично так было, что... Лично случай такая постепенно по это угасает желание, че, желание да угасло. и где-то становится ну что я буду сейчас говорить что подумаю но ну нет так -то. быть не должно не да быть и когда бог всегда рядом ты всегда говоришь всегда в чувствуешь эту любовь и ты будешь всем говорить. Венаги. я вот сейчас это замечаю и даже за в своей работе венаги. когда Просто, ненароком, просто случайно ты начинаешь людям с уже евангелизировать. Започваешь, да И твое обсуждение каких-то дел какой-то работы твоё обсуждение, твоё работа она просто переходит уже в евангелизацию. и ты видишь как человек Вижу, воспринимает как человек каждое твое слово думал и даже вот кажется что ну я еще ну, недостаточно знаю недостаточно может, духовен чего не знаешь достаточно недостаточно хорошо разбираюсь в писании знаю всех нюансов mm -hmm. всех тонкостей. не, -то писание, не знаешь -тин но бог дает тебе такие слова которые нужно этому человеку бог думая, это нужно точно человек. и он меняется и то и также зажигается вот этой твоей любовью в любовь, и человек дума, любовь ему в сразу становится интересным хм. и на человека интересно. а что за бог у этого человека, бог человека. а куда он ходит куда ты ходи? а пойду-ка и я и я что тебя хм. интересно а приду еще раз интересно что еще раз. Раз. и потом человек открывает свое сердце, и постепенно свое сердце. он хочет также же что и бог в эту же секунду входит в его сердце секунда бог стоит ему свое сердце вот рядом с нами чуть-чуть раскрыть чуть-чуть открыть свое сердце и туда входит нас, бог и тогда и у человека близко, бог, также жизнь налаживается. он также познает бога как своего отца чтобы бог дорогие братья и сестры бог хочет чтобы вы всегда его брали везде чтобы ваши взаимоотношения ваши отношения были действительно как у отца с сына и у отца с дочерью и даже если вам кажется что вот какая-то просьба она ну, слишком мелкая для бога то богу будет очень приятно вот я с того момента, как начал брать Бога с собой, и момент, когда заплашен, когда с себе, проблема с поиску размера моей обуви пропала. <соспорщик> вот раньше была такая проблема, и мог проблем. что вот я приходил в любые обувные и там, магазины, и там, и вовсе, как вы, э, магазине с обувки и обувь которая мне нравилась убывки, самый большой размер был 44 размер. А 46-й. и приходилось покупать ну то что есть а сейчас я захожу вот в любой магазин который мне нравится и мне нравится вот эта пара вот эта пара я подхожу уже с такой вот есть 46-й, да, есть. И 46, да, Там и уже вот. стало сложнее, приходится выбирать. Вещь, тау, Раньше думал, не приходилось выбирать, да избирем, сейчас выбирать при придется. И вот в такой мелкой проблеме, в проблеме, в проблеме Бог проявляет тоже свою любовь. Бог проявлял свою любовь. И потом Все из что? таких мелочей и вот такие вот древние, Складывается что-то большое, и что жизнь действительно становится куда гулян более гулян. радостной. И и и мы все чаще и чаще начинаем радоваться мелким вещам. И что мы на Потому что это основная составляющая жизни. Составка на живот. Мы начинаем... Просить за мелкие вещи, за вот радоваться мелким вещам, ништа, да с... то придут и большие. Вот, каждому в свое, время. На в свое то время. Верен в малым, верен и в большом. Поэтому я вас ободряю. Ништа, Верите Бога везде с собой. Со везде и повсюду. Чтобы Он также же радовался в красивой природе. Да так же, как и вы, радовался Почему-то опять иди. пришло в голову прекрасный запах шашлыков. Надо на шашлыки поехать. <сосе> Радоваться всему, всему, <сосе> что радует вас. Потому что всичку он, всичку он это создал. -то вас. А что то я создал Но твоим. ему вновь Но и вновь приятно также радоваться своему творению Всегда и радоваться приятно, вам. Поэтому давайте помолимся, склонясь в свои сердца. Дорогой Господь! Господа. Я благодарю Тебя, Боже, тебе, Боже, за все, что Ты делаешь в наших за жизнях, того, как ты правишь в нашей жизни. за все мелкие и большие чудеса. За, малки и чудеса, за то, что Ты помогаешь нам во всех наших трудностях, во всех наших нуждах, за то, что Ты так наполняешь наше сердце любовью. Благодарю Тебя за такой чудесный и прекрасный мир, который Ты создал. За такую чудесную прекрасную природу. И я молю Тебя, Боже, дай, Господь, мудрость и дерзновения всем нам постоянно пребывать в Тебе, постоянно брать Тебя с собой во всех Своих делах, во всех Своих мечтах невзгодах во всех своих Свой радостях, и и чтобы ты постоянно был с нами постоянно, постоянно нас. покрывал наше сердце своей любовью, да своей теплотой. Не своей любовь и туплина. Дай нам, Господь, всем быть горячими, гореть да, для Господи, Тебя, да горещи, да чтобы теб. мы могли своим огнем зажигать других, да, можем свой до чтобы други мы хора. могли передавать этот огонь, этот любовь да, в сердца Господи, других людей. Огонь, сердца других тебя, Боже, давай мудрости, да, решение всех возможных проблем, и на чтобы гениальные мысли приходили в голову каждого из нас, чтобы мы все дальше, все больше наслаждались Все да взаимоотношением с Тобой, этой любовью с, с Тобой. Благослови, Господь, всех присутствующих здесь. Мы молились с любовью и благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо большое за это слово, пастор Роман.